Повсюду валялись пустые бутылки, а стены были расписаны лучшими образчиками образщ, образщик... Слово что-то меня побеждает, 1x1. Стены были расписаны лучшим, лучшими образщиками Оборщиками образ, образ, обра... Стены были расписаны лучшими образщиками луз... Что с этим словом не так? Оно меня выносит 1x1 Стены были расписаны лучшими образщиками русского народного фольклора, что говорило о том, что здесь до нас уже кто-то бывал и не раз.